Друзья, приветствую вас! Сегодня я хочу показать вам небольшой обзор одной горелки. И это горелка не рубин. Вот эта горелка меня очень и очень сильно разочаровала. У меня теперь ремкомплектов от таких горелок штук 5 или 6. Ни одна из них не работает. Все эти горелки можно назвать полным хламом. А причина выхода из строя этой горелки кроется в основном в вот этой алюминиевой голове. Дело в том, что такие горелки чаще всего... Используются в паре с электролизными газогенераторами и производитель не учел того, что все электролизные газогенераторы рано или поздно, особенно при перегреве, начинают плевать щелочью, то есть электролит попутно выходит с производимым газом и попадая на алюминиевые детали любых горелок, где используется именно алюминий, этот материал начинает реагировать, взаимодействовать с щелочами и начинает корродировать, после чего горелка просто перестает работать. Но мало того, эта горелка отличается не только неправильно подобранным материалом для изготовления, но еще и тем, что она сделана можно сказать, без измерительных инструментов внутри. Вот этого клапана, которым открывается или закрывается подача газа, есть два отверстия. В одном отверстии нарезана внутренняя резьба для установки непосредственно самого вентиля. И второе отверстие ровненько в центре, должно быть ровненько в центре, в которое заходит игла запорного клапана. Но, как ни странно, в большинстве горелок этого производителя, Отверстие с резьбой не отцентровано, оно не совпадает с отверстием, куда должна входить игла. Я разбирал новую горелку, которая просто не перекрывалась полностью для того чтобы хотя бы частично перекрыть выход газа надо было чуть ли не плоскогубцами крутить эти вентили в общем для меня это было полным шоком. когда я разобрал вентиль, я просто увидел, Изогнутую градусов под 30 иголку, которая согнулась за счет того, что центр, отверстия, отцентрированное отверстие, куда должна входить эта иголка, находилась в стороне в полумиллиметре от того места, где оно должно быть. Но это просто, я не знаю, ребята, которые производят эти горелки, относитесь к тому, что вы делаете более... Я даже не знаю, как это назвать. То, что вы делаете, это, это, это полный металлолом. Поэтому а, сегодня мы будем говорить не о этой горелке, а сегодня мы будем говорить о украинской горелке, которая производит украинская фирма, находящаяся... А, по-моему, в городе Краматорск. Да, город Краматорск. Сегодня мы поговорим о горелке Donmet 284 микро. Я попытаюсь буквально вкратце рассказать о преимуществах этой горелки, хотя она ни в коей мере не может быть альтернативой или заменой горелки Рубин. Но. Для того, чтобы получить эту прекраснейшую альтернативу с высочайшим качеством, я убедился, убеждался в этом неоднократно, о высоком качестве а, производимого продукта компании Donmed, И в этот раз а, вот эта горелка превзошла все мои ожидания. Сейчас я коротко, но по возможности максимально подробно объясню, в чем же преимущество этой горелки перед другими аналогичными. Итак, ребята, я отложил в сторону новую горелку, которая была еще запечатана, и хочу показать вам вот эту горелку. Эта горелка была мною доработана. В чем состоит смысл доработки? Он заключается в том, что... К горелке, к прекраснейшей горелке высоко, высочайшего качества, я не побоюсь этого слова. Донмет мы добавили сменную насадку сопла от горелки Рубин. Вот это сопла это, наверное, единственная деталь, которую производит компания Сварка Jet, которая имеет относительно неплохое качество. И самое главное здесь применяются материалы. Которые никак не, э, не реагируют с щелочами. Это э, вентиль, вот этот барашек из нержавеющей стали. И э, само сопло сделано из меди, которая тоже никак не, э, не реагирует э, с щелочами. Соответственно, это сопло может служить долгие годы. Итак, э, для того, чтобы получить прекраснейшую альтернативу горелки рубин, необходимо взять украинскую горелку Donmet 284 микро отрезать от длинного сопла. Сейчас я покажу этот обрезок. Вот. Вот так горелка выглядела до того, как я ее, а, так сказать, немножко подкорректировал. Это сопла тоже прекрасно для своих целей. Оно а, Конечно же, свою функцию она прекрасно выполняет. Но нам нужна именно ювелирная горелка. А ювелирных горелок, как мы знаем, на рынке не так много. Так вот, если взять и отрезать часть сопла горелки Дон диаметр трубки позволяет нарезать на вот этом кончике резьбу. Здесь нам необходимо нарезать резьбу Метрическую резьбу М6 Шаг 1 Обычная стандартная метрическая резьба После чего Внутри Обязательно на всякий случай Пройтись сверлышком Диаметром 3 мм И обязательно Одну секундочку Используя ну, Я брал вот такую зенковочку для того, чтобы сделать внутреннее отверстие с внутренним конусом. Конус нужен для того, чтобы максимально герметично посадить вот эту рубиновскую, рубиновский наконечник, у которого также есть ответная часть конуса. Для того, чтобы все это было герметично и безопасно, необходимо внутри донметовской трубочки, на которую мы будем садить, рубиновскую насадку сделать конус, после чего, как вы можете увидеть, все это прекрасно объединяется в одну систему для расхода газа. Чем же прекрасна горелка донмет По моему мнению, горелка донмет прекрасна отличным мелкошаговым ходом запорного вентиля. Для того, чтобы э, на других аналогичных горелках открыть подачу газа, достаточно сделать пол оборота, максимум один оборот, и мы получаем стопроцентный выход газа. Для того, чтобы проделать то же самое с горелкой Дон именно этой модели 284, необходимо сделать несколько оборотов вентиля для получения стопроцентного открытия э, потока газа. Это дает прекраснейшую возможность для очень плавной и точной регулировки смеси выходящих потоков газа. Меня вот эти вентили очень и очень приятно удивили. Ранее я нигде не встречал подобного мелкого шага. А еще одним прекрасным бонусом вот такой горелки, украинской горелки украинского производителя «Дон является наличие, правда, оговорюсь, эти, так сказать, как говорит молодежь, ништячки, можно встретить почему-то не на всех горелках. Вот, кстати, обратите внимание, вот я сейчас направил камеру, вернее, торец горелки в камеру, вы можете увидеть, что в центре есть только отверстие для выхода газа. Но если мы возьмем, рассмотрим горелку из другого комплекта, хотя маркировка горелок абсолютно идентичная, Дон 284, горелки абсолютно стоят одинаково, но в некоторых есть, а в некоторых отсутствует. Обратите внимание, в центре медная крошка. Это не что иное, как огнепреградительный клапан. Это вообще... То, что меня очень и очень порадовало. Эта горелка, помимо а, своих а, высококачественных параметров, помимо а, мелкошаговых ходов а, запорных винтов, еще имеет в своем устройстве огнепреградительный клапан. Что очень и очень а, необходимо иметь, когда работаешь а, с гремучим газом. Как вы, многие, кто хоть раз работал с гремучим газом, прекрасно знают, что это занятие, с одной стороны, весьма опасное. Ну, необходимо просто иметь некоторые навыки, чтобы не допускать обратные хлопки, которые могут навредить вашему электролизному газогенератору. Используя вот такую горелку, вы не получите обратного хлопка. Почему? Потому что... Внутри а, запорного механизма установлен, уже установлен огнепреградительный клапан. В общем, ребят, я просто а, рад вам представить эту горелочку. Вы а, сами запросто сможете переделать сопла у украинской горелки, используя сопла от горелки «Рубин». Да, получится недешево, потому как вам надо приобрести две горелки, но вы в итоге получаете прекраснейшее устройство для работы с гремучим газом. Итак, дорогие друзья, благодарю вас за просмотр, подписывайтесь на наш канал, заходите почаще, комментируйте, оставляйте свои комментарии, я с удовольствием всем отвечу на ваши вопросы или реплики. Итак, до новых встреч, всем пока!